Сегодня я хочу затронуть такую тему, как визуализация и перезагрузка Вашего подсознания с помощью МАК-картов «8 женских архетипов». Как же эти карты работают? Давайте мы сейчас разберем пару вопросов. Я не буду расклад полностью делать, я просто хочу разобрать пару вопросов и, например, убрать визуально вашу, проработать вашу визуальную вашу проблему. Загадайте любую вашу проблему. Давайте посмотрим проблему. Не идет проблема отношений. Не знаю почему, но мне на данный момент я хочу посмотреть проблему в отношениях. Почему ваши отношения так складываются? Почему они дошли до такого состояния, в котором вы сейчас находитесь? Две карты. первая карта дома-учительница. что вы видите что вы чувствуете что вы не заметили на этой карте нажмите на паузу и опишите что вы видите что вы чувствуете что вы не заметили что вас привлекает А, я продолжу я бы сказала так, что вы слишком ко всем придираетесь. Вы любите в доме порядок, вы любите, чтобы все было по-вашему. Что вы сказали, так и будет, и все должны этому подчиняться. Но все буквально не хотят, не хотят идти подчиняться вам. Их это раздражает, им это не нравится. И поэтому у вас возникают. Это будут проблемы на работе, проблемы в отношениях, без разницы. Без разницы, вы слишком много командуете, вы слишком много манипулируете, вы слишком много хотите от близких вас людей или работника ваших, без разницы. Вот именно это привело вас в данную ситуацию. У вас, вот вторая карта. Я бы сказала так, что вы построили, выстроили отношения в семье абсолютно неправильно. Вам необходимо построить свое королевство, а ваше королевство ⁇ это ваше дом, ваша семья, ваши близкие таким образом что у вас будет все с любовью делаться. То есть у вас все в голове. Да? Уберите все мысли, ограничивающие убеждения. И расслабьтесь. Давайте сделаем небольшую практику. Перезагрузку. Закройте глазки. Подышите глубоко. Да, ощущение легкости внутри тела. А теперь представьте себе, как у вас через макушку головы поступает божественный свет. Он наполняет ваши мысли. Он очищает ваши мысли. Белый свет может очистить, боже... белый божественный свет может очистить от любых мыслей, от любого заболевания, да, от любого. Главное чаще наполняться этим божественным светом. Ваши мысли наполнены белым светом, они уходят. Ваше эго растворяется. Вы наполняетесь полностью божественным светом. Все органы ваши, сердце, душа. И представьте, как у вас внутри появляется. Чувство любви. Почувствуйте, как у вас внутри открывается сердце. Если вы не можете это почувствовать. Возьмите как дверь, откройте ее, сердце ваше. Вы несколько раз сделаете так, ваше сердце начнет открываться. И начните из своего сердца выпускать любовь. Она у вас есть. Божественная любовь в каждом человеке есть. Вам надо только ее открыть. Вам надо ее прочувствовать. Открывайте. Если вы не видите, если вы не чувствуете, просто знайте, в следующий раз обязательно у вас получится. И начните эту любовь наполняться. Почувствуйте в себе, в своем внутреннем состоянии счастье, радость, благодарность. И начните эту Любовь распространять вокруг себя. Представьте, как Вы уже переполнены Любовью, и Вы начинаете отдавать Любовь близким. Но отдавать Любовь не так, что Вы опустошаетесь, как переливаете из стакана в другой стакан. Нет. Вы отдаете лишнюю Любовь. Вы должны быть переполнены этой Любовью. Вы не должны, вы хотите быть переполнены этой Любовью. Вы переполнены, и вы дарите это Любовь окружающим. Вы не требуете, нет, вы просите. Если не просите, тогда делаете сами. Но можно просить обязательно женщине, Просить правильно, вдохновляюще, с благодарностью, с любовью, с заботой о близких. Только в таком состоянии, когда вы наполнены, когда у вас сердце сияет божественным сердцем и светом, когда вы наполнены божественной любовью. Только в таком состоянии обращайтесь к близким за помощью. Только в таком состоянии говорите, что им делать. Они почувствуют вашу любовь, они почувствуют вашу заботу. И они сделают все что вы хотите, с радостью, с благодарностью. Они будут очень рады вам помочь. Нарабатывайте эту практику в себе, и у вас восстановятся взаимоотношения с близкими. Вот так работают метафорические карты. Благодаря таким практикам, благодаря визуализации, благодаря пониманию того, что вас беспокоит, вы сможете вывести свою жизненную ситуацию на совсем другой уровень. Если с вами срезонировало, напишите в комментариях, мне интересно будет почитать. Также напишите, что вы почувствовали. Первое, что вам придет в голову, пишите, мне будет очень интересно почитать. Видео понравилось? Поставьте лайк. Ведь вам не трудно, правда, но мне же будет приятно. И важно соблюдать энергообмен. Ну а с вами на связи была Елена Лихенко. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить одно из моих следующих видео. И подпишитесь на канал. До встречи!